Всем привет! Значит вот настало время обзора моей новой машины, новой автолестницы. Начнем этот обзор с интерьера кабины и органов управления. Сидение у нас здесь пневматическое с регулировками фирмы Grammer. Уже такое неплохое, с поясничьими подпорами и регулировкой подушки. Такое вот сиденье. Так, здесь значит... По кабине все ми ми минималистично, по сути стандартная комплектация кабины Камазовской из того, что сделали настройщики. Тут только кнопки включения некоторых функций, значит это вот прожектора передние, задний, обогрев масла в маслобаке, камера заднего вида включается отдельно, отдельной кнопкой. Не с задней скоростью, а отдельной кнопкой для того, чтобы можно было пользоваться ей при маневрировании в узких пространствах. Это кнопка включения КОМ, то есть кардана, бора мощности. Для привода гидравлического насоса, чтобы машина начала работать. Вот что дальше. Тут ручник. Здесь управление раздаточной коробкой и блокировка межосевого дифференциала. Что из нового? Первый раз я вижу в КАМАЗе такую систему. Регулировка давления в шинах автоматическая. Это у нас манометр. А это два регулятора. И трехходовой пневматический кран, который переключает на накачку шин. Или спуск регулируется тут автоматически. Тут, если объяснять по этой системе, как она работает, это нужно писать отдельное видео. Тут как бы система простая, но нужно вникать. Вот, значит Что у нас тут выше? Это переключение между баками правый и левый, управление отопителем. Это краном отопителя, это заслонки. В ноги или на стекло. Это регулировка. Уклона фар, то есть при загрузке машины фары поднимаются, их нужно опускать. Вот подогрев зеркал. Эта кнопка неактивна. Это подогрев топливного фильтра грубой очистки дизельного топлива. Блокировка межколесного дифференциала заднего. Отключение системы антибукс. Это управление отопителем. Передние противотуманки, задние освещение салона это как говорил уже прожектор вперед прожектор назад здесь значит у нас круиз-контроль эта кнопка повышения оборотов настоящем автомобиле для прогрева там либо работы радиостанция фирмы такт такая вот она с такой тангеткой с цифровыми кнопками тут Сделали уже сами крючок сюда Потому что здесь Неудобно ей висеть Так Камера заднего вида значит Вот так вот она Выглядит Это управление СГУ Сигнальным голосовым устройством то есть свет нажимаем, включаются маяки. Горячая клавиш, это подача сирены на 15 секунд. Это крякалка, а это мануальная такая завывающая сирена. Вот так. Здесь, значит, индикация у нас работающей надстройки. То есть, если мы включаем ком, лампочка сообщает об этом. Здесь, значит опоры, если у нас выдвинута какая-либо опора, лампочка тоже будет гореть это открытая дверца отсека индикация, а вот зеленая лампочка это задние прожекторы вот, тут уже у нас установлена стандартная стандартной комплектации AeroGlonass это управление предпусковым подогревателем варика и включение массы с массой тут интересно кстати, смотрите, вот вот, например мы выключили массу сейчас она выключилась если например мы включаем массу завели машину поработали какое-то время и глушим автомобиль выключаем зажигание нажимаем массу у нас мигает аварийка но масса не выключается для того чтобы машина уже оснащена системой нейтрализации отработавших газов то есть мочевина то есть она, когда отрабатывает свое, там, свои дела, тогда масса уже автоматически выключается. Вот, по салону тут минимум всего такой вот селектор коробки передач. Коробка здесь ZF. Схема переключения вот такая. То есть ZF9, она... то есть 9 скоростей у нас вот это вот как бы первая. с черепашкой, как ее как угодно называют. И получается Восьмая передача, как девятая уже Вот, коробка у нас Такая же стоит на Цистерне Розенбауэр Коробка непростая В эксплуатации, но Очень хороша она тем, что Количество передач Как бы большое и при Каких-нибудь тяжелых Дорожных условиях Очень приятно пользоваться Именно вот многоскоростной Потому что, например, когда снег или грязь, тяжело разгоняться в машине, то мы идем просто переключаем каждую передачу 1-2-3-4. Когда машина идет просто по асфальту, мы просто едем 2, 4, 5, 6, 7, 8. Вот так. Значит, есть маленький лючок проветривания. Так, а здесь у нас такой органайзер настройка Настройщики Его сделали Тут аптечка радиостанции Вот уже радиостанция лежит одна Здесь, значит, лежит Анимометр Анимометр это прибор Измеряющий скорость ветра Знаете, да, что при Скорости выше 10 метров в секунду Работать на автолестнице Без растяжных веревок запрещено Дальше я По отсекам, когда пойдем Я вам покажу, что эти растяжные веревки Сейчас пойдем снаружи, посмотрим автомобиль, покажу вам шасси Ну и дальше мы перейдем уже к самому интересному Вот она, стройке автолестницы Машина уже почти подготовлена к постановке в строй Осталось уладить некоторые там юридические моменты Сделать описи на отсеке там, Сделать приказы о закреплении Поставить на баланс, заправить топливом И уже в бой, так скажем вот, сейчас я проведу вам такой небольшой краткий обзор по <coughs>, низу машины, по шасси, по КАМАЗу и покажу вам примерно, как она работает. Шасси у нас КАМАЗ 43502, 4 на 4 шасси, односкатная шиновка, шины пониженного давления с, с автоматической подкачкой шин. Так, значит, по агрегатам у нас стоит здесь... Двигатель Cummins ASB 6.7 6.7 это объем двигателя 6.7 <coughs> а КПП у нас ZF9 Сборка агрегатов неплохая, я считаю, что Небольшой такой моторчик, очень эластичный, очень тяговит на низах И в принципе на верхах он тоже крутится легко И в связке с 9-ступенчатой коробкой передачи он очень Весело разгонять эту машину То есть агрегаты очень хорошие Дальше у нас пойдем Что здесь у нас находится Топливный фильтр грубой очистки Это у нас Аккумуляторный ящик А это всеми ненавистная Система нейтрализации отработавших газов От Блю Или в простонародье Мочевина Она уже у нас глючила То есть машина когда пришла У нее уже горел чек И промывали трубку подачи мочевины в глушитель и все заработало, чек пропал сейчас все работает исправно так, дальше у нас тут отсек по отсекам позже пойдем чему я очень рад что на автолестнице уже появилась такая вот ступенька которая боковая с хорошим таким углом подъема Вспоминайте, да, как э, на автолестнице Магирус я там показывал эту ступеньку и говорил об, об ее преимуществах. Пластиковое крыло, значит, заднее у нас тут. Это вот у нас задняя у или опора. Ну, я обычно их называю опора. А у это какое-то старое название. Вот еще лестница есть для попадания на платформу с задней части. Когда, например, автолестница повернута по каким-то углом когда с той ступеньки подняться невозможно можно подняться здесь здесь такая вот лестница она похожа на газилевскую, как забираться в будку ну забираться удобно есть поручни ступеньки тоже глубокие и еще есть поручень один вот он То есть забираться более менее удобно Так, дальше у нас что здесь стоит противоподкатный брус заводской Камазовский. А это уже бампер сделан надстройщиками и установлены светодиодные фары. Горят они ярко, прикольно. Здесь уже мы сами установили дополнительные э, прожекторы для освещения рабочей зоны сзади. Вот, значит, где находится камера заднего вида. Мы ее тоже перемещали немножко. Она стояла здесь. Мы ее сместили по центру и вглубь, чтобы было видно немножко габариты машины, чтобы можно было измерять дальность до препятствия, так скажем. Так, ну, фаркоп, как обычно, номерной знак. Здесь все дублировано. С правой же стороны у нас все дублируется, все ступеньки такие же. А у триггер в этом же месте практически. Так, это у нас подкладки под аутриггеры. Чтобы установить автолестницу, нужно обязательно их положить и уже на них только опираться. Для увеличения площади опоры тоже. Уже до этого объяснял на других машинах, что такие подкладки обязательны. Здесь ступенька такая же. Здесь находится глушитель. Такой вот он Изогнутый Выполнен из нержавеющей стали Для того, чтобы Впрыскивать реагент Вот эту мочевину да. Топливный бак На 230 литров Это у нас Механический Это у нас распределитель Управления аутриггерами, Но он Аварийный, так скажем что Дальше увидите, что а у триггера у нас выдвигаются уже электрическими джойстиками а это механически, если электрическая часть откажет то будем пользоваться этими так, тут ресиверы, значит, шасси значит, здесь у нас воздушный фильтр а выше еще фильтр воздушный циклонного типа вот такое вот шасси вот такой вид спереди фары уже с хрустальной оптикой с линзами очень плохие фары были светят очень плохо вот у нас на розике они стоят вот, значит, что у нас под капотом здесь есть салонный фильтр такой типа ваты какой-то и здесь уже вот установлена сирена, вот он весь динамик, это рупор Здесь у нас припусковой подогреватель жидкостный фирмы. Он уже адверс. Так, ну все, по шасси, я думаю, тут особо больше показывать нечего. Сейчас пойдем дальше по настройке. Да? Самое важное в этой машине у нас это ее установка. Начну рассказ по установке вот с масла бака. Вот он, масляный бак на 180 литров. Значит, охлаждение масла... Происходит объемом То есть здесь объем Несколько крат превышающий весь объем масла В системе и поэтому Масло при перегонке Через агрегаты как бы Меняется и Забирается более холодная жидкость Сливается горячая то есть Охлаждение объемом Нету никакого радиатора масляного Здесь достаточно Объема масла Распределительная коробка по надстройке По проводке на утригер, значит, есть такие вот фонарики, которые мигают при их выдвижении для обозначения другим транспортным средством. Так, отсеки, значит, шторные у нас двери. Здесь у нас находятся два теплоотражающих костюма. Э, лафетный ствол переносной и трос буксировочный. Так, в нижнем отсеке. У нас тут. Что значит у нас тут есть топор плотницкий это для того чтобы отгонять зевак которые на пожаре лезут и хотят помочь поработать кувалда для того чтобы забивать заземление здесь у нас есть канат на спусковые устройства ими их сейчас мы смотреть не будем потому что система непростая и пользоваться ей как бы крайне сложно и ответственно так скажем там Альпинистские такие зажимы И нужно знать Как этим пользоваться Это вот растяжная веревка Растяжная веревка для того, чтобы Лестницу при выдвижении Чтобы работать лестницей При сильном ветре Чтобы ее сильно не раскачивал Нужно ее держать веревками Так, Две спасательные веревки На 30-50 метров И комплекс маяк Для обнаружения пожарных, так скажем, то есть их, его обозревать не будем, это как-нибудь следующий раз. Вот дальше что у нас по отсекам? В задней части находится три отсека. Это отсеки управления опорным контуром, то есть так называемыми. Вот, значит, у нас здесь вот главный пульт. То есть при включении когда мы по прибытии на пожар включаем кнопочку ком со сцеплением отпускаем сцепление приходим сюда я позже это все покажу сейчас пока объясню приходим включаем питание пульта он пульт загружается здесь вот у нас находится еще компьютер резонанс который уже отслеживает всю работу машины. Вот, значит включили питание и выбираем работу на опорах, да, то есть работу с опорами Поворачиваем, машина набирает обороты и гидравлическая жидкость циркулирует через распределитель Дальше мы начинаем вот этими джойстиками выдвигать опоры Потом мы их опускаем либо поднимаем с правой стороны такой же пульт, но он является уже не главным, а второстепенным, который управляет только двумя аутриггерами с правой стороны. Также выдвигаем и опускаем. Значит, здесь у нас еще присутствует немножко ПТВ. Вот разветвление тут трехходовое. А здесь у нас ручной ствол и два ключа на 80 для протяжки арматуры. Вот так, значит, здесь у нас находится пузырьковый уровень и уровень еще есть цифровой. Именно сам компьютер отслеживает своими датчиками уже положение лестницы. Вот еще находится блок управления, какой-то резонанс. Ну и тут проводка. Так, это значит у нас по задним отсекам. есть правый боковой отсек у нас здесь находится три рукава диаметром 66 миллиметров два резиновых ведра заземляющее устройство и лента оградительная опасную зону ограждать рукава на 66 почему на 66 я сейчас объясню на машине на машине присутствуют еще два генератора средней кратности для подачи пены на высоту для тушения там резервуаров каких-либо или еще чего-либо там гор горючих смазочных материалов вот это у нас называется гребенка у нее здесь вход на 66 и сюда прикручиваются два пеногенератора вот поэтому рукава 66 здесь лежат так, все по низу, значит, все рассказал по отсекам. Сейчас поднимаемся наверх. Здесь у нас еще есть огнетушитель. Это у нас прыжковое пневматическое спасательное устройство. Сегодня может быть его попытаемся накачать. Может быть, попытаемся испытать его. То есть это как батут чтобы люди с высоты до 20 метров спрыгивали на него безопасно. То есть это альтернативное спасение с высоты людей. Так, на крыше у нас, значит, находится еще что здесь? Две лопаты, лом легкий и лом ледоруб для э, очищения немножко там площадки для опор, когда будет налить или какой-нибудь прессованный снег. Так, в этом отсеке у нас, значит, находится что? Бензорез. Потом находится воздуходовка, которая надувает этот батут. Это мы позже посмотрим потом крылка пожарный легкий четыре задержки ну и вот он лафетный ствол видите да переносной там еще есть у нас одно разветвление так поэтому вот все на платформе у нас закреплены еще конусы градительные они должны быть в быстром доступе чтобы оградить машину например если мы встали где-то рядом с дорогой Здесь у нас еще на платформе расположилась лестница приставная Лестница она служит для того, чтобы когда машина установлена на опоры И выдвинута, повернута и выдвинута в направлении работы У нас вот сзади есть такие проушины, куда эта лестница цепляется И пожарные забираются по ней уже на сам комплект колен Другого способа здесь нету На старой лестнице сбоку Можно было тут залезть Были такие проушены, Там приваренные скобы По ним можно было забраться на комплект колен Здесь этого уже нельзя сделать Потому что здесь уже стоят ГПСы И стоит распределитель Верхнего контура Значит Проблесковые маячки у нас Расположены Вот здесь На углу кабины они светодиодные, мигают ярко. Прикольно, что такие не крутилки, а именно светодиодные. И два еще здесь, на комплекте колен. Тоже хорошее место, удачное. И светят они ярко. Так, ну все, вроде по вот такому беглому обзору все. Что еще показать вам? Не знаю. Сейчас мы Посмотрим саму работу установки ну все значит запустили двигатель включили ком приходим включаем пульт питания, у нас вот загружается такая картинка вот кренометр показывает красными зонами куда машина наклонена И тут как бы опоры включаем значит распределитель на опорный контур все, поднялись обороты, можно работать. Положим подкладки. Подкладки, значит, выполнены из такого полипропиена. Легкие и прочные. Вот мы практически выставили в ноль То есть полосочки у нас очень тонкие Смотрим компьютер Вот у нас показывается пиктограмма такая Что лестница на опоре Всё, Сейчас переключаем переключатель На вышку И пошли наверх Поднялись наверх, значит, включаем питание, пульт. Загружается компьютер. Сейчас, конечно, очень ярко на улице, и мы, наверное, ничего не увидите. Здесь отображаются параметры лестницы. Здесь еще такая штука есть, как бы на старой не было. У нас кнопка присутствия называется. То есть наступаем на нее, и машина набирает обороты и готова к работе. Первое движение лестницы у нас, это подъем. А, еще забыл сказать, что э, пульт выполнен таким образом, что уже у нас два джойстика, четырехпозиционные. Сейчас отпущу. То есть вот у нас, вот так скажем, подъем, опускание, вправо-влево, поворачиваем комплект колен. А это мы выдвигаем или задвигаем комплект колен. Поехали. Что вот мне очень понравилось в этой лестнице, что она очень быстрая на установке очень быстро поднимается и поворачивается и можно делать два движения одновременно сможем сейчас немножко поднимать и поворачивать одновременно сейчас будем опускать Еще прикольная функция есть здесь, совмещение осей. Значит, при нажатии этой кнопки и повороте вправо или влево, машина остановится, ну, лестница остановится там, чтобы ровно лечь на стойку. Чик, она сама остановилась. Сейчас мы будем ее укладывать на стойку, она ляжет у нас ровно. Все, легла на стойку машина ну все В принципе лестница простая и очень важно что чтобы она была простая для того чтобы была какая никакая надежность у нас вот здесь есть у нас переговорное устройство с вершиной лестницы когда пожарный там будет работать он будет что-то говорить мы будем слышать здесь постоянно чтобы ему что-то сказать нам нужно будет нажать кнопку мы ему говорим он нас слышит Отключаем и снова слушаем его вот так, в таком вот режиме. Все просто, значит, по самому пульту тут, в принципе, все по-простому. Управление фарами на лестнице, которые вот находятся вперед-назад, на вершине две фары тоже есть. Вот. Это управление боковым выравниванием. Ну, боковое выравнивание рассказываем не буду, это устаревшая штука, но она присутствует. Здесь у нас значит, кнопка переключения – это лестницы, работа лестницы или крана. То есть при переключении кнопки у нас будет разный режим вылеты и так далее, то есть разные режимы безопасности. А эта кнопка у нас отвечает за запуск и остановку мотора. То есть мы можем повернуть, заглушить мотор, потом снова запустить. В принципе, все. Ну все. Когда поработали с лестницей, значит, приходим снова, переключаем распределитель на опоры и постепенно опускаем машину. Ну и все. Значит, этот переключатель в нейтраль и питание можно выключить так у меня еще смотрите будет конкурс не конкурс вот эта вот каска старая она жила на старой автолестнице то есть я там ее с помощником мы ее делали каска это называется кп-80 то есть аббревиатура очень простая каска пожарного 80-го года выпуска такая вот она прикольная как бы мы тут поугорали, еще сделали такой вырез как у летчиков то есть это у старых у старых касок а летчиков у них был такой вырез для того чтобы под маску у них же есть кислородные маски для дыхания в стратосфере там да и мы тут что-то решили поугарать просто раз машина работает с высотой и каска должна быть высотная и вот такой вот видон у каски получился но ну, в принципе такой прикольный узнаваемый вот и что я хочу как бы спросить вас или Подзадорить, а скажем что каска но на новой машине будет новая каска вот я закреплю комментарий и а вы предлагаете свои варианты какая будет каска каску я выберу естественно сам себе и куплю даже не так а точнее я уже ее выбрал и купил она дома лежит но увидите вы ее только в первом видео когда эта машина выйдет на свой первый вызов выйду я на ней я вам ее покажу, но мне интересно, угадает кто-нибудь или нет, какую каску я себе купил для новой машины. Ну все, за год перерыва практически обзоры я снимать уже разучился немножко, надо опять набивать руку, даже не руку, а язык. Вот И Сейчас мне кажется, что я снял не очень хорошо, но по машине вот... Рассказать особо нечего, потому что еще не работали, как бы, хотя мы уже провели глубокую модернизацию размещения по ТВ на машине, лестницу, допустим, вниз опустили там, или еще что-то. Ну, было очень много мелочевки проведено по доработке именно удобством пользования самой машиной в целом. Вот, ну все, обзор на этом будем заканчивать. И до новых встреч на вызовах на этой машине. Всем пока!